О чем говорил президент Российской Федерации Владимир Путин? Наконец, очень важный вопрос. Очень важный вопрос о нашей высшей школе. Здесь также назрели существенные изменения с учетом новых требований к специалистам в экономике, в социальных отраслях, во всех сферах нашей жизни. Международный день родного языка. Человек должен знать свой родной язык э, уже как бы с пеленок. Привет, в эфире «Универньюз», а в студии Алина Халимова. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Казанского федерального университета состоялось открытие восьмого российско-китайского молодежного форума «Волга Янцзы». Он является площадкой для переговоров о перспективах развития межвузовского сотрудничества, в том числе академических обменов студенческой мобильности и совместных образовательных программ. В этом году форум проводился по трем направлениям – цифровая экономика и электронная коммерция, предприниматель и создание бизнеса и культура и туризм состоялось ежегодное послание президента Российской Федерации Владимира Путина федеральному собранию. Какие темы были затронуты и что важного намесил президент на предстоящий год, расскажет моя коллега Аделина Абдрахманова. Уважаемые депутаты Федерального собрания, сенаторы, депутаты Госдумы, уважаемые граждане России, сегодняшним посланием...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 В набережной Челнинском институте Казанского федерального университета состоялось награждение финалистов регионального этапа всероссийского конкурса «Атмосфера». Конкурс направлен на выявление лучших работ в области права. Две работы в номинации «Научный фронт» были заявлены на конкурс от студентов кафедры конституционного, административного и международного права. В настоящий момент им предстоит участие в заключительном этапе конкурса, по итогам которого уже в апреле будут озвучены победители. Отметим, что победа в номинации «Предполагающиеся» премию в размере 150 тысяч рублей. О данном конкурсе мы узнали от своего научного руководителя. И буквально за пару дней мы придумали тему, мы освещали конституционные поправки 2020 года. И сама работа у нас была готова буквально за несколько дней. И вот так вышло, что со своим проектом мы победили в региональном этапе и вышли в финал конкурса. Сейчас наша работа находится на рассмотрении в Москве. Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Несмотря на то, что мы обучаемся по специальности таможенное дело, мы также решили проявить свою гражданскую активную позицию и поучаствовать в этом конкурсе. Мы очень рады, что мы прошли финал этого конкурса и также надеемся на дальнейшую победу. На этом все. В студии была Алина Халимова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!